Все это готово, Сейчас это сопельки подберу. Так, сейчас э, разговариваем насчет аренды. И будем и... в очках, 100 потому что 100%, 100%, ну, в очках, да, напротив он, солнца 100%. я прям не могу, щуриться. Просто в, с... в январе Сочи. это. Жадки, старые что ли? Очки как старые, очки хорошие со старыми. Винтиками. А кстати, здесь ни одного не было. Я знаю это говорил. Друзья, приветствую. Вы подожди, снова. Подожди, На... подожди, мы что начали что ли? <къех> Стой, стой, стой, стой, стой, подожди. Друзья, привет! Да Макарек, Скажи позже. Алло. Мы как привет. с кривого стартера заводимся просто. Слушай, нашел тех паспорт, все нормально, делаем оценку. Все полно Блин. Да, я вчера нашел, честно говоря, правдами-неправдами. Прям вот ну, тяжело было. С болью и слезами, и кровью. Все, да, запускаемся. Да, я думаю, мы до 18 выйдем на сделку. Смотри, как красиво. Маркизы открываются у ресторанчика. Сейчас все пойдут это кушать завтрак мне нравится. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВЕ, Иван Колосов. Илья Шамшин, друзья. Подписываемся. Не забываем, Подписываем забываем подписываться. Друзья, сразу же ставим лайки, колокольчики, уведомления. Подписываемся, чтобы не пропустить и быть в курсе всех событий. Да, и сразу пиши комментарии. Сразу, прям не дома. вот пока сидишь, смотришь на нас. Даже пиш... не посмотрели ролик, сразу, сразу друзья, пишите. Да. Хорошо, плохо. Вот, пиши, вот пиши все, пиши. Да, да, да. Давай начнем с маги. Мага 93. Мы сегодня... Ты постоянно прикрываешь. Все наши тылы, да, да, везде комментируешь, прокомментируй, пожалуйста. Оберегаешь нас в комментариях, да, заступаешь за нас, да, мы подготовили подарок. Скорее всего, мы уже подарим подарок к моменту выпуска этого ролика, потому что стоит у меня на столе, мы вчера его собрали, вечером не успели доехать, но сегодня доедем, я да, да, да. Сегодня доедем, да, друзья? Давайте, друзья, все, поехали, комментарии и пошля, пошла болтовня. Да, болтовня, у нас сегодня насчет аренды, насчет аренды именно в Центральном Сочи. Почему в Центральном Сочи? Объясню. Знаете как? когда мы говорим об аренде, о доходе, о пассивном, мы всегда ориентируемся только на межсезонье, потому что в сезон, понятное дело, все забито, даже бабки на квартиры, гаражи, вообще все-все-все-все, комнаты, все забито. Летом все понятно, летом сдается в любой локации, любая недвижимость, все. Мы сейчас разговариваем... Летом даже дедушки на кровать Да, мы сейчас, существу. Да, мы сейчас разговариваем именно о несезоне, собственно, где а, можно хорошо прокачаться, да, в несезон, однозначно, это центральный Сочи. Да, чем да, да, почему центральный Сочи, потому что, допустим, имеритин, кадр там тоже качает, но есть большой но, там все-таки повыше конкуренция. В Сочи здесь все-таки деловой центр. Да, то есть мы сейчас сидим, мы сейчас на середине января, народу, битком, все на набережной, все говорят, отдыхают. Сочи это такой больше туристический именно центр. Вот самый центральный район Сочи. Что здесь? Погулять, отдохнуть, на яхте прокатиться, куда-нибудь в кино сходить, в клуб, сходить вкусно, поужинать, позавтракать, пообедать. Давай. Топ-5 объектов в центральном Сочи, то, что в нормальном бюджете, ну, в адекватном бюджете, да, там, условно, там, до 15-20 миллионов, топ-5, давай, топ-5. Центральный район, который сдается, да? Вот, по, по, по, по, по левую руку, что у нас там? Ну, первый, 1 это это мир родин, это то, что качает, то, что действительно дает доход. Ну это локация, локация дает сама за себя. Да. А, про мир родин уже устали разговаривать, но тем не менее. Mirror, Слушай, я можно, я даже тебе хочу сказать, что можно рассмотреть, друзья, один Северная 10 Один, да. Один, самый центр. Кстати, вот насчет центр. Одина. а те, кто хочет получить. 8-10% годовых даже, наверное, не 8, а 10% стабильный. Годовых. это стабильный среднячок такой, который будет постоянно да он даже в межсезонье качает да, мы, собственно, про это говорим, потому что здесь качает именно в межсезонье Один а, на сегодняшний день нам дает 10% годовых, не считая капитализации удорожания а, объекта недвижимости именно с аренды, потому что условно, там за 9-9 500 ты берешь да. да, и сдаешь, он примерно там и сдаёт, там ну, 90, там, 100, 110 тысяч. Это, и и причем это стабильно идет. То есть там да. нет каких-то колыханий, нет такого, что там, допустим, сезон закончился, и там все резко обрубилось. Нет такого. Да, да, да. Ну давай, что еще у нас? Так, подожди, мир 1, мир 2, а, Северная 10, да. Северная 10 это Один. Ну давай, давай еще. Ну, такие прям жирнющие. Жирнющие, пусть это будет наша сочинская общага. Ну, какая-никакая, ее можно Не, сдать, вообще, перепродать. Так, давай пропарт, да. Кварти, ну, квартирники позже, давай всё, пропарт. Давай, давай, давай, пропарт. Что у нас сейчас дается? в центре самое такое вот интересное ну, естественно, друзья, почему мы перезадумались, потому что у нас ограниченная цена входа, бюджет, правильно? Да, и чтобы еще ипотеки проходили, чтобы полный порядок с документами был. И вот здесь мы и споткнулись, друзья. Вот смотрите, друзья, вариантов на самом деле больше 30 тысяч разных вариантов по всему Сочи. То, что действительно дает доход, а их на пальцах пересчитать. А почему-то мы вот буквально раз и все, и еще и пальчики остались, а вот больше мыслей-то никакие не приходят. Просто все осталось остальное, друзья, можно рассмотреть и то и все и бабушкину а, я, кстати, будку, и собаку и Я, кстати, подряд. сейчас нет, я сейчас расскажу про один объект, его мало кто знает, то есть это объект не на слуху, а, но он качает. Я вам сейчас расскажу. Смотрите, у нас есть а, жилой комплекс Росдельмар. Это на улице Рос, это полноценный бизнес. Постоянно сдается. Да, а, постоян, а, это полноценный бизнес-класс. Это центр, исторический центр города Сочи, прогулочный, все там. А, и а, в этом жилом комплексе есть апарты. Они Получается, отдельным входом а, заходишь а, с двора через отдельный вход, и у тебя там 11 апартаментов. А, вот там эти апартаменты качают. Там хорошая площадь от 20, по-моему, 2 или 3 метров. Они полностью упакованы, по тапочке, со своей управляйкой. все там нормально. А, ипотеки проходят, все там замечательно с документами, полный порядок. То есть, в свое время застройщик а, выкупил а, часть этажа, сделал отдельный вход и а, разделил по апартаментам, собственно, там продает. Что произошло собственно с этим комплексом? А в моменте застройщик, значит, сделал, передумал продавать. Почему? Серьезно передумал продавать? Потому что застройщик сдавал уже готовый, то есть он, он сделал, он их запустил, он смотрит сколько денег приносит и говорит ну А я встречал, есть да, такой встречал да да да да слушай был... я тебе еще хочу сказать что у нас хорошо, пусть будет из квартирников, метрополи хорошо Нет, приносит да еще договорю, но то что я сейчас рассказываю про Росдальмар это знаете это больше частный случай, если мы нашли перепродажу хорошо, то есть ну, мы вам ее найдем, но это не потоковый объект, но ты его забрался, он тебя качает, он, тебя, он тебе приносит доход и перепродаж там одна, ну как бы максимум две. То есть рассчитывать на а, большой пул а, апартаментов. Там ну, однозначно не стоит. Один, максимум два. И то не Ну это как бы вообще центр. Это вот прям центре И центреет. там, кстати, я еще замечала то, что не... А ох... Улицы не... находится. Да, а, Неохотно идут на продажу. Почему? Потому что, блин, а, там реально сдается. Там сдается. Но это самый центр. Ну, знаешь, как я вот прямо скажу, это просто эконом класс, но в свое время удачно построен в самом центре Сочи. Вот так, друзья. Розальмар? Да, но ну, считается бизнес а, Ну, с данными, как бы, корпусами Слушай, еще хочу, я не договорил тебя, перебивал а, Метрополь хорошо сдается Метрополь да, это квартиры, хорошо, потому что... всегда, да. Сколько раз приезжали за покупателями? Постоянно. Посто... Там люди заходят, выходят, заходит своя собственная территория закрытая. Наверху бассейн, детские площадки, входная группа красивая, остекление. А сколько фоткаются на журналы там наверху? Да. Там виду сумасшедшие, там ну... бассейны вот эти, которые... <свят> да, у нас как бы локация, он находится в локации Светлана. Светлана у нас сдается, по-моему, вообще всегда, просто всегда сдается. Да, мы сейчас, собственно, обсудили топ 5 объектов. Давайте еще раз проговорим о Миррор. Мир первый. Миррор да, второй. Да, северная 10. Один, да. Кстати, там ресторан высокой кухни на первом этаже. Второе у нас было Рос Дельмар И, ну, один квартирчик все-таки впихнем в этот список, это метрополь. Метрополь сдается, э, площадь там, самые ходовые, это 18, 20, там, ну, У нас там, вообще, у нас, у нас везде малышки, у нас город-курорт, да, люди приехали, отдохнули, помылись, искупались, поспали пошли дальше гулять. Они не проводят время у себя в номерах, поэтому у нас пользуется э, популярностью маленькая площадь. Кстати, насчет метрополи, мне, мне что нравится, это все-таки квартирник, да, и площадь там, ну, основная часть небольшая, там, условно, 20 метров, но мне нравится то, что э, на этих площадях на 20 метрах делают не квартирный вариант, а отельный, условно, там, допустим, да. как Мане, там, весная и там другие апартаментные э, там... комплексы, то есть ты, как бы, заходишь, да, это квартира, но у тебя номер, ну, как будто, как номер в отеле. Ну, знаешь, э, у тебя, когда, там есть тренажерный залы. когда плохая погода, идут дожди, собственники поднимаются на крышу, идут в бассейн, купаются... Ну, просто купаются под дождем, под проливным дождем. Ну, Но там прям просто... своя движуха. Там, да, это вот такое э, маленькое, знаешь, это мероприятие, когда можно свой сабантуйчик устроить в непогоду. Да. И э, еще особенность метрополи там не так много перепродаж, то есть там нет там огромного пулу, да, допустим, как в других объектах. И Приобрести, кстати, не так и легко, там, потому что, опять же, собственники то продают, то не продают, потому что деньги идут, аренда идет. Знаешь, сколько там квартиры снимают? Я сам лично разговаривал с собственницей, я видел поступление, но ну, она, угу. по, по, по сказать, она мне показала. Да. 150 тысяч э, в месяц дает маленькая квартира. Но она сдает сама, здесь большая разница, она сдает сама, то есть все деньги она, получается, ну, забирает себе. Если <coughs> ты будешь давать через управляйку, ну, условно, ну, 120, там, ну, 110. но ну, в любом случае, это хорошее. Ну, 100 тысяч в месяц, я считаю, что 100 тысяч месяц чистого дохода, пассивного, тебе будет приходить, ну, чуть плохо, что ли. Ну, это, почему, как бы, почему бы не нет. даже да? хорошо и да. неплохо. Да. А самое главное, что можно приобрести в ипотеку, и она будет гасить сама себя ипотеку даже до Сто процентов, да. А хочешь, ты просто складывай, э, против Платежи на да, ежемесячные, а остаток денежных средств складывай себе на кошелек. Ну иди, пожалуйста, по пообедай, по ужин позавтраке позавтракай. Да, опять же, те, кто планирует приобрести в аренду новую ипотеку, я всегда говорил и говорить буду однозначно нужно брать что-то готовое то есть когда ты берешь в ипотеку у тебя платежи то есть мы от них, ну, них никуда не денемся забери готовое у тебя ипотека сама себя касит, у тебя там иногда бывает ну в основном может быть в летний период больше дохода то есть какие-то деньги еще на кармашке остаются да. и ты чувствуешь себя комфортно это однозначно лучше чем допустим год, год там там полтора два там некоторые три Но у нас да Но это смотри... когда речь идет про ипотеку да вот. ну смотри у нас в ипотеку у нас есть такие комплексы куда можно зайти в стройку, но это не стройка, это капитальный ремонт, э, новую ипотеку. Но там нужно подождать и платить со своего кармана, За своего а есть карман, действующий. Да. Друзья, и еще раз вам скажу, что э, те, кто еще созревает, думает, назревает, уже вот-вот дозрел, у кого есть ипотека и кто хочет до 12 миллионов рассмотреть готовый, пожалуйста, идите в АДАЖУ. Ну, АДАЖУ, так скажем, в кавычках, это АЛЕРОН, несостоявшийся это... На данный момент они подписали уже договор с ательером нашим местным российским управляющим компанией «Космос». Да? Она больше... Надо доехать, надо тут поснимать. Надо поснимать, да. Вот, пожалуйста, ремонт, мебель, техника, максимальное наполнение, своя территория, бассейны, приватность. Uh, ресторан новикова дружба называется у меня не нравится вот, вот заходишь то есть у тебя территория у тебя парковка у тебя бассейн заходишь блин, и душа, душа да да э, своя, э, спа зона красивая, хорошая. Просто эта информация, она сейчас вот, она сейчас, да да да да и собственники начнут поднимать цену Потому что они увидят доход Я уверен, что вот в этот сезон Они будут качать Потому что у Космоса У него, знаете, друзья он В 16 городах у него больше 20 разных проектов Гостиничных комплексов Это больше 5000 э -э, ну, номерного фонда И ну, у них э -э, такие гостиничные комплексы Они достаточно все, достаточно очень большие э -э, Они Москва, Московская область В разных городах Хочу сказать так, что есть на вднх в Москве гостиничный комплекс, это бывший турист Сам лично я там был. был. Ну как, да. Ну и цены там, ну там совок, совдеп конкретно. Это как наша жемчужина. Вот как наша действующая действующая жемчужина. Но по крайней мере, знаешь, вот они держат как в вижевых рукавица. Вот сейчас. В этот Лерон, куда зашел космос, да, они будут качать. И я считаю, что очень хороший доход сейчас будет и ценник там в разы. Выскочит да, нормально. После сезона Сан за квадрат, да. А, опять же, а... это недооцененный объект, который на сегодняшний день действующий и где уже подписан с 30 декабря договор с космосом. Опять же, для наших любимых комментаторов, кто говорит, почему вы одни и те же объекты обсуждаете каждый выпуск, каждый эфир. Я объясню почему. А, то есть сейчас насчет одажу, да. Uh, uh, есть так скажем информация, которая, она актуальна здесь и сейчас. И, собственно, почему мы каждый выпуск говорим? Потому что пройдет сейчас месяц-два-три, там ценник э, скаканет. То есть сейчас настал тот момент, когда... Э, Нужно действовать здесь сейчас. Нет денег? Бери ипотеку. Просто забери и все. Вот прям звони и забирай. Ипотека это не кабала. Ипотека это инструмент. Это кейс, это вот такой портфель, э, с помощью которых ты можешь приобрести себе готовую недвижимость, которая будет сразу же приносить вам и платить правильно ипотечные средства, но за счет банковских средств. Да, однозначно, то, что говорим, нужно действовать сейчас и принимать решения сейчас. Не надо ждать, не надо надеяться, не надо там ковырять бесконечный интернет-авид. Да, все это... все остальное херня заниматься, извиняюсь за выражение. Да. На фейки фонари не смотреть не нужно. Это знаешь, как мне многие писали, говорили, Вань, а почему, ну вот вы говорите, хороший вариант, горячий вариант, отличный, почему вы сами себе не возьмете? Друзья, ну мы взяли себе недвижимость, что-то взяли в ипотеку, но мы не можем, ну как бы деньги, все опирается в финансы. И нам... Не одобрят там 10 ипотек, а каждую ипотеку нужно платить. Мечта, на, мечта есть... 100 миллионов, потому что на 100 миллионов можно разгуляться. Я И, знаешь, кстати... я, я, я буквально вчера, позавчера писал человеку, где-то у меня в переписке есть в WhatsApp, говорю, вот было бы у меня 100 миллионов, я четко знаю, куда потратить, на что распределить. Все, моя жизнь удалась. Кстати, насчет 100 миллионов, я где-то слышал, что 100 миллионов для одного человека достаточно на всю жизнь. На всю жизнь. Да. И я четко понимаю, чтобы я в Сочи набрал. Да, да, и еще Это, понимаешь, это та ниша, которую можно приобрести, и она будете вот, каждая курочка по зернышку приносить, и все, и вся твоя там ветка семьи обеспечена. Дети, внуки, правньки. все обеспечены. Город Сочи, Сочи только развивается. Да, но для тех, у кого нет достаточного бюджета, Ипотека. да друзья под любой ваш бюджет любой ваш каприз любой ваш э, запрос но ну, мы среагируем максимально быстро мы э, ориентируемся по сочи очень быстро но я думаю тебе задать вопрос опять же а это... опять же даже дело не в, не в ипотеке знаете как бывает э, ну, лично по себе заметил э, когда человек обращается да, я понимаю какая у него цель то есть какая у него задача какой бюджет и так далее я ему как правило предлагаю один-два варианта он мне знаете что говорит а давай другие варианты рассмотрим. Я говорю, окей, мы можем рассматривать весь рынок, но я тебе уже даю готовое решение. Вот тебе, пожалуйста, на, забирай. Да. Просто многие э, этого не понимают и начинают э, примерять на себя. И еще знаешь, как вот э, я вчера созванивался, он э, говорит, ну давай то пос посмотрим, давай это. Я говорю, слушай, ну здесь то, здесь это. Вот у тебя такая, такое, такая ситуация, да, самое адекватное решение, э, вот он сейчас. Это было придумано не в моменте разговора, не перед разговором. Это было наработано, это, то есть э, какое-то время прошло, то есть мы эту идею, так скажем, она дозревала, и она дозрела. И мы ее сразу тебе говорим, вот, пожалуйста, на забери. Да, просто, друзья, бывает так, что э, вы где-то пообщаетесь с одним, со вторым, с третьим, посмотрите вот этих фейков, фонарей, авито. У вас в голове э, собирается сборная солянка, и вы сами себя начинаете отводить от правильного направления. И когда мы чувствуем, что мы даем человеку верное направление, э, ну, то есть оно ему как бы не нужно, и он хочет пойти через кусты, через болото, в лес, в опушку, ну как бы пожалуйста Но мы будем проводником не вашим А мы просто будем идти за вами Ну и наверное просто как Вспомогатель знаешь такой прицеп Да, Нужно найти ипотеку хорошо одобрим Нужно сделку провести одобрим Ну к нам потом никаких вопросов Сами выбрали этот объект Когда мы говорили туда не нужно Пошли в другую сторону Ну как это порой бывает правильно? Потому что если человек хочет приобрести себе я всегда это, знаешь, как называю, это я это называю как самолечение. То есть, если есть у тебя какая-то болячка, есть какая-то проблема, да, которая тебя мучает, что происходит поначалу? Клин клином вышибает. Что происходит поначалу? Ты начинаешь читать интернет, Google, яндекс, ты начинаешь друзьям знакомым звонить, какой-то херню заниматься там что-то каким-то самолечением, по итогу, по итогу один хрен идешь к врачу. И, да, да идешь к врачу и, скорее всего, ты идешь по рекомендации к врачу, и рано или поздно твоя задача, она решается. Ну, в большинстве случаев. Да, здесь. Вот то же самое, вот один в один. Так, такая же история. Это вот искать э, объект недвижимости ну, то самое лечение. Только да. у каждого врача разный опыт, понимаешь? Есть кто-то дилетант, а есть кто-то, ну прям со стажем и с опытом. А есть такой. Э, с купленной медицинской корочкой, Аля да. а я врач. Да. Точно так же и в нашей сфере деятельности. У кого какой опыт, кто как работает. Мы работаем 24 на 7 постоянно. В любое время нам напишите, позвоните. Мы готовы в субботу, воскресенье сорваться, поехать с вами на прокат, на видеопоказ. Найти вам лучшую там, квартиру, недвижимость, согласовать все. Другим позвони. Сегодня не работаю, все, времени 7 часов вечера мне не дозвонишься. А ну, еще что мне, знаешь, чего не нравится? А, основная масса, 99% людей, кто работает на рынке Сочи, я про агентов сейчас Они тупо скидывают какие-то презентации, там, ну, какую-то сухую информацию Что мы делаем в свою очередь? Есть человек, есть обращение, есть задача, конкретная цель. Лично мы что делаем? Мы созваниваемся, мы выезжаем на объект, мы выходим на видеосвязь, мы снимаем фото, видео, для многих снимаются квадрокоптеры и им видеоролики отправляем. То есть мы... Если человек не знаком с объектом, с локацией, мы поднимаемся, делаем обзор, он посмотрел, все хорошо, он ну, понимает, о чем речь идет. То есть презентации, какие-то там сухие цифры, какие-то картинки, любой может скинуть а провести полную работу, чтобы человек полный, вот на сто понимал, что за объект, какие перспективы, какая локация, это делает далеко не каждый. У нас работа, то есть мы как ну, активные, да. Даже вот я так дополню еще. На данное время, да, у нас ну процентов, наверное, 80 приобретают недвижимость дистанционно. Дистанционно можно рассмотреть, начинают локации. Полностью максимальный дадим обзор, все покажем. В режиме видео онлайн всегда говорим, давайте выйдем по видео онлайн. Покажем вам, расскажем, сядем, поговорим, друг друга услышим. Друзья, самое главное, чтобы мы друг от друга получали обратную связь. И хочу сказать, что с нами приключения вы не найдете. Знаю, что много покупателей смотрят... Постоянно смотрит. А те, кто со мной работают, знают то, что а, у меня основная масса все-таки покупателей это дистанционные. И когда идет работа, работа идет ну, прям максимально развернута. Вот на, вот получите, пожалуйста. Да, все на до да. финалимся да друзья мы будем заканчиваться но ну, хочу сказать на улице ну прям очень тепло я сижу ну, ну, припека меня... припекает даже припекает черно припекает да В черном припекает так ты представляешь мы э, январь у нас на дворе январь начало чуть чуть ближе ну начало января так скажем а ну мы сидим просто как это. Кайфульки. Да, Кайфульки. мы как будто бы это пришли тут позагорать. Да. У нас это, если очки снять, у нас будет, знаешь, такое-то, э, дачный загар. О, очки снимаешь и все, и сразу же соус... Или вот эти полосочки. полосочки да, задали. да, Дачный загар. Дачный загар это когда вот это в, майке, в майке ходишь в алкоголичке. И вот это у тебя есть. Ладно, друзья, финалочка. А, а, благодарим звоните. всех, что вы нас все смотрели. Пишите, звоните, ставьте лайки, ставьте там побольше там колокольчиков, уведомления. Друзья, комментарии, ну, прокомментируйте максимально больше. Вот давайте так, э, прокомментируйте каждую свою мысль, что вот у вас в голове, какие ваши мысли, цели, идеи. Кстати, мы спрашивали насчет э, ночной съемки, люди отписались. Описали, сказали, то, что начинается с кем-то А сделаем, сделаем. Сделаем, да. Мы будем для вас сейчас стараться разбавлять контент разный, в разных локациях, на разную тему. Если какую-то тему хотите вы обсудить, послушать, услышать наше личное мнение профессиональное, потому что мы живем этим рынком. Давайте, мы дадим вам наше мнение. Так, финалочка, пока. Друзья, всем пока, до новых встреч. Плей не нажали.